Добрый вечер, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем тему разговора, как правильно загадать свое желание в нашу новогоднюю ночь и как сделать так, чтобы в течение 40 дней ваше желание исполнилось. Приветствую вас, дорогие зрители, на нашем втором вебинаре на эту тему. И вкратце давайте напомним, что мы проходили с вами вчера. И, возможно, вы уже прямо сейчас поделитесь, что кто-то из вас уже выполнял какую-то практику. Напомним друг другу, как вчера проходила у нас встреча и что мы вчера с вами узнали. В течение трех дней мы с вами узнаем, шесть основных отличий, как сделать правильно любое абсолютно желание, но поскольку скоро Новый год, все мы хотим, чтобы следующий Новый год был гораздо лучше, чем то, что у нас завершается год. Именно поэтому эти три вебинара направлены на то, как правильно загадывать желания, как правильно делать доску визуализации, которая, в общем-то, здесь, как видите, в этих шести пунктах даже и нет, потому что вопрос не в самой доске, вопрос в подготовке, как это правильно выстроить. Вчера мы с вами учились создавать состояние, состояние до полного обнуления, и проходили техники, как из себя, так скажем, убрать те негативные установки то негативное состояние, которое нас а, точно не приведет к желаемому результату. А также учились повышать вибрации. Вибрации мы с вами повышаем в течение нескольких дней, потому что за один день все 10 упражнений сделать невозможно качественно. Вы все равно не будете в фокусе. Поэтому у вас есть еще время до Нового года проделать вот эту технику для повышения вибрации. Что такое повышение вибрации? Это повышение уровня осознанности. Ну и, соответственно, 10 упражнений, которые я вам дала, они помогут вам эту осознанность немножечко подтянуть, поднять повыше на какой-то градус. Сегодня мы с вами посмотрим третий и четвертый пункт. Это адекватность желания и как правильно создать намерение. Что такое адекватность желания? Вот вчера мы с вами создавали пустоту в своей голове, и как повысить вибрации. Посмотрите вчерашний вебинар, и мы точно будем знать, как это сделать. Итак, давайте проверим наше желание на адекватность. Я вот поставила вам тут такой смешной слайд а, на адекватность желаний, да, но этот слайд показывает, как правильно, а, адекватно подошли к этому своему желанию два а, вот этих бомжа, которые просят денег для того, чтобы за вас выпить. Да? Для них это желание адекватное, у них определенный образ поведения, и они соответствующее желание загадали. На самом же деле очень часто мы со своей внутренней составляющей и, как скажем, уровня жизни именно духовного да, очень сильно похожи вот на этих бомжей. Но на самом деле очень хочется нам быть белыми и пушистыми, и мы как бы одеваем на себя некую маску, и нам не хочется э, признаваться в том, кто мы на самом деле есть. Нам э, не хочется стирать эту иллюзию, что ли, да, то есть мы живем в этой иллюзии, и нам приятно. А в чем заключается вот эта картинка, которую вы сейчас перед собой видите? «В честности» честности и в адекватности. Вот адекватность нашего желания мы проверяем на честность. Если у нас сейчас в кошельке ноль, нет никаких, даже каких-то идей по бизнесу, да, нет никаких движений в сторону получения дохода, а мы хотим в, в течение 40 дней получить миллион долларов, наверное, это неадекватное желание. Согласны со мной? Согласен? Поставьте плюсики в чате. Если же вы, например, сидите дома, ни с кем не знакомитесь, не ходите ни на какие вечеринки, нигде никак не стараетесь познакомиться с молодым человеком и хотите, чтобы этот молодой человек постучался к вам в дверь в течение 40 дней, вряд ли это тоже будет достижимо. Нужно честно признаться себе, в каком состоянии вы находитесь, да, и что вы можете сейчас переварить. Что значит переварить? Если вы уже, вот проделав первые два пункта, полностью опустошены и готовы что-то принять и с этим как-то поработать, то, конечно, ваше желание будет адекватным. Многие заявляют, я хочу миллион, неважно чего, там, долларов, тугриков, но они даже не знают, что делать с этим миллионом, да? То есть вот эти люди, они точно знают, что они хотят. И они точно знают э, на этой картинке эти люди, куда они истратят полученное а, для них средство, да? Ваша же задача сейчас адекватно посмотреть на то, что вы имеете сейчас, и адекватно, честно посмотреть на то, что вы будете делать с тем, что к вам попадет. А, знаете, раньше, когда... Не было еще электричества, и э, свет был при свечах, то есть свечи зажигали, да, чтобы было светло в комнате. Когда собирались играть в покер, то количество поставленных свечей, в зависимости от продолжительности игры, зависело, насколько хороши были бы игроки. То есть так и спрашивали, стоит ли игра свеч, сколько свечей ставить. Вот здесь точно так же проверьте свое желание на вот эту метафору, да, а стоит ли игра свеч, а стоит ли это желание того, чтобы впрягаться вот в эти шесть все пунктов, чтобы получать это желание. И насколько оно будет честно по отношению к вам, насколько вы готовы принять это желание. Потому что очень многие говорят, что вот я хочу вот такого, вот такого, вот такого мужчину, когда на самом деле такой же мужчина, как вы загадали, приходит, оказывается, что забыли э, как бы заказать или загадать какое-то качество в этом мужчине, которое очень и очень вас сильно напрягает, если его нет. Или наоборот, этого качества нет, и вас этот мужчина уже не будет выстраивать. Да? Или, например, по заработку. Например, очень многие говорят, что я хочу такое-то количество денег, но когда это количество денег приходит, у человека не хватает сил удержать эти деньги. И отсюда у нас есть поговорка. Как пришло, так и ушло. То есть как бы с легкостью пришло, с легкостью ушло. Вот чтобы приходило и не уходило, важно понимать, что когда мы с вами делаем первые две техники, то есть опустошаем себя и повышаем вибрации, нужно как бы представлять на адекватность желания, ну вот, Расскажу такой метафорой, да. Вот представьте, что вы пришли, допустим, с работы, да, неважно, где вы работаете, то ли вы работаете на себя, то ли вы работаете на кого-то, вы пришли с работы в надежде, что вы отдохнете, в надежде на то, что вы сейчас вкусно покушаете, просто ляжете возле телевизора и будете отдыхать или просто общаться со своими близкими, а вам тут говорят, пришла с работы или там пришел с работы, вот у тебя впереди есть КАМАЗ, его срочно нужно разгрузить. То есть либо перетащить эти камни, либо раскидать землю, если там она в КАМАЗе. Да? То есть представьте, это огромное количество труда и сил, которые нужно затратить, а вам завтра опять вставать на работу. Вряд ли вы будете вдохновлены этой идеей. Но когда вы загадываете желание, вы загадываете тот самый КАМАЗ. А сможете ли вы этот самый КАМАЗ как раз и раскидать? Хватит ли у вас силы и энергии на то, чтобы заняться этим вопросом? Ведь любое желание, оно не заканчивается тем, что когда вы его получите, на этом заканчивается ваша жизнь. Жизнь продолжается, и с этим желанием нужно что-то делать. Если это любимая и люб любимая, с ней придется жить или с ним придется жить, и как-то дальше выстраивать отношения. И просто так не выкинешь его ни под диван, ни на помойку, потому что с ним придется жить, с этим человеком. И дальше выстраивать отношения. И это значит, что это ваш будет труд в том, чтобы сохранить эти отношения и приумножить. Если это деньги, то с деньгами такая же ерунда. Деньги тоже необходимо удержать и приумножить. Ну, я думаю, что все вы знаете такие примеры, когда а, получают миллион выигрыше, ну, просто так, в лотерею, да, а, и такая удача она, в общем-то, оборачивается ничем по отношению к этому человеку. Человек не знает, что делать с деньгами, и не знает, как с ними работать, как их приумножить, как сделать так, чтобы эти деньги не только не заканчивались, но и приумножались. Поэтому отсюда у нас есть еще одна поговорка. Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться. Вот проверка на адекватность, она чистая, такая интимная, чисто ваша. И прежде чем загадывать какое-либо желание, обязательно проверьте его по-честному, на адекватность. Можно приводить сколь угодно примеров, которые кажутся нелепыми и смешными, но это действительно так, когда люди заказывают там недвижимость на Арбате и их разбивает паралич на том же Арбате. Когда люди заказывают домик хоть какой-нибудь, и получают в этом плане хоть какой-нибудь когда заказывают мужа хоть какого-нибудь и получают соответствующие да когда заказывают какие-то вещи которые сразу как бы подключают к ним контракт да я хочу чтобы мой ребенок был здоров и за это я готова отдать все что угодно и казалось бы, это хорошее желание, да, и это нормальная ситуация матери. Но в данном случае все, что угодно, Вселенная воспринимает именно как доступ к абсолютно всему, что вы имеете. Это может быть ваш бизнес, это может быть ваша красота и здоровье, это может быть ваш возраст, то есть количество прожитых вами лет. Все, что угодно, подразумевается именно так. Поэтому, когда вы загадываете желание, будьте любезны проверять его честно на то, как вы будете дальше жить с тем, что вы пожелали, да, насколько вам это будет приятно, до какого периода времени, что вы можете с этим сделать, чтобы улучшить, чтобы порадоваться еще больше. И как вы с этим будете поступать, если какая-то ситуация произойдет нештатная, нестандартная? Вот когда нам говорят, что ставьте цели по смарту, смарт вообще никогда не работал и работать не будет. Смарт у нас годится только для написания планов, когда у нас есть четкость и когда мы опираемся на ресурсы. Когда же мы загадываем желание, у нас нет никаких ресурсов, у нас есть просто состояние «хочу». И когда у нас есть состояние «хочу», глупо было бы считать какие-то ресурсы, на основании которых мы это желание выполним. Смысл тогда загадывать что-либо, да? Если у меня есть 10 тысяч, я пойду на 10 тысяч и куплю то, что я себе хочу купить. А Мы же хотим загадать некое желание, на которого у нас нет ресурса, но есть внутренняя готовность. И, соответственно, мы сейчас переходим к следующему слайду, который будет рассказывать о намерении. Вот чем отличается намерение от желания? Да? Желание, оно представляет собой нечто материальное. Я хочу там дом, машину, любовника, бриллианты, сапоги, неважно что, но мы предполагаем что-либо материальное. Намерение же не опирается на материальное. И вот здесь обратите внимание на разницу. И прямо сейчас я попрошу вас сесть удобно, для того, чтобы вы поняли, как создаем намерение. Сядьте поудобнее, примите раскрепощенную позу, так, чтобы вам было комфортно, удобно, руки и ноги не перекрещались. И если у вас уже создалось какое-то внутреннее желание, и вы уже понимаете, что оно адекватное, и оно лично ваше, которое касается только вас, для того, чтобы создать намерение, нам необходимо, помните, как во втором уроке мы с вами учились создавать состояние, да? То есть мы повышали градус осознанности, когда чувствовали, когда чувствовали всеми пяти органами наших чувств – мы это видели, мы это ощущали, осязали, мы чувствовали вкус, запах, мы понимали оттенки цвета, то есть тонкая-тонкая настройка. Вот создавая намерение, мы как бы берем из палитры красок то, что нам необходимо для того, чтобы погрузиться в то состояние обладания своим желанием всеми пятью органами чувств. То есть вот посмотрите, перед вами девушка, которая берет кистью красный цвет. У красного тоже есть огромное количество оттенков. И ваша задача, создавая намерение, погрузиться вот в то состояние оттенков, тонкой-тонкой настройки, когда и музыка звучит у вас в голове уже, да, и вы понимаете вкус вашего желания, не важно, что вы желаете. Если вы желаете новую машину, вы можете ощутить запах кожи новых кресел. Да? Вы можете услышать какую-то приятную мелодию, на которую вы настраивались из вашей магнитолы. Вы можете увидеть визуально ряд, как вы движетесь в там, допустим, в колонне машин, да, вы можете увидеть как бы со стороны свою машину и себя в этой машине и ощутить состояние радости, как вы нажимаете там на газ, как вы там что-то делаете в своей машине, насколько это вам удобно по сравнению с предыдущим вашим авто. Или, допустим, если у вас не было авто, если это ваша первая машина, то есть, все-все-все досконально создаем намерение, то есть состояние, когда вы уже являетесь счастливым обладателем того, что пожелали. И здесь я вам скажу, это целое искусство. Чем быстрее вы научитесь переключаться по второму уроку на органы ощущения, осязаний, да, все пять наших чувств, тем быстрее вы сможете создать намерение. Когда мы создаем намерение правильно, ощущение, что я хочу это, усиливается. Потому что вы всей своей сенсорикой, всеми своими органами пятью чувств начинаете погружаться в то состояние, обладаемое желаемым каким-то предметом или объектом, от чего у вас начинают эти органы чувств как бы обостряться. То есть если вы хотите создать семью или улучшить отношения со своим любимым человеком, то погружайтесь в это, да. Вспоминайте, какая музыка для вас обоих приятная, что вы приятное создадите, что интересное будет происходить между вами. То ли вам не хватает ласки, тепла, обнимашек в зависимости от того, какой у вас язык любви. И по языкам любви у меня тоже есть вебинар. И вы уже должны понимать, что... Когда вы создаете намерение, вы как бы погружаетесь чуть-чуть в будущее. Вы как бы проваливаетесь в то состояние, в котором вы хотите побывать. Именно в состоянии всеми пятью органами чувств. Не просто визуализация. И чем отличается доска визуализации от а, правильно создаваемого а, посыла на желание? Да? Когда мы а, делаем какие-то картинки, неважно, неважно, там в фотошопе или мы из альбомов вырезаем, из журналов, мы поглощаемся только на то, что мы видим этот визуальный ряд. И очень часто то, что мы видим, оно, в общем-то, и не всегда истинно наше. Но об этом мы с вами поговорим завтра. Сегодняшнее наше занятие, оно основано только на двух параметрах. Это на честности и адекватности вашего желания и как правильно создать намерение. Итак, мы с вами давайте немножечко погрузимся в то, что у вас впереди вас ждет. Ну, а чтобы это было наиболее эффективно, я сейчас, наверное, давайте прям на каком-то конкретном примере сделаем. Я сейчас вернусь к своему образу. А вы напишите в чате, у кого какое желание, и мы прямо сейчас будем визуализировать ну, любое из ваших желаний, из тех зрителей, которые присутствуют на вебинаре. Напишите в чате, какое у вас Желание. Какое яркое желание вы хотите проявить и загадать подбой курантов? Кто у нас смельчак? Хорошо. Ну вот Наташа хочет поехать к подруге в Крым. Ну давайте тогда это и сделаем. Итак, Наташа, на том а, конце провода, да? Прими свою удобную для тебя позу. Расслабься. Сделай глубокий вдох. Выдох. Поза должна быть открытая, не перекрещенные руки, ноги. Абсолютно раскрытые. Вдох, выдох. Почувствуй, как твоя грудная клетка поднимается при вдохе, опускается при выдохе. Сконцентрируйся на своем дыхании и вспоминаем сразу, да, на Наташе я тренируюсь, вам показываю, как это правильно делать. Вспоминаем, когда мы опустошаем свои мысли. Первое занятие да, у нас, первый секрет. И представь себе, Наташа, что в твоей голове нет ни одной мысли. Она абсолютно пуста. А чтобы пустота появилась в голове, мы начинаем концентрироваться на теле. И вспоминаем упражнение, как мы повышаем вибрации. И начинаем концентрироваться на теле. В данном случае это вдох. Выдох, мы начинаем следить за своим дыханием, и когда мы начинаем следить за своим дыханием, в голове ничего не остается, как просто освободиться от мыслей. Подышали, сконцентрировались на теле, и теперь начинаем представлять образ, когда мы будем со своей подругой в Крыму что-то делать. Ваша задача, Наташа, не представлять свою подругу, не представлять себя, а представлять всеми пяти органами чувств, как это будет происходить. Возможно, это будет берег моря, возможно, это будут какие-то гористые местности, туда, куда вы хотите поехать. Поместите себя в это место и всеми пяти органами чувств прочувствуйте это. Какой вкус у вас во рту? Может быть соленого моря, может быть прохладного воздуха какого-то, может быть какой-то знакомый запах и вкус после вкуса и после какого-то блюда, которое очень четко у вас ассоциируется с этим местом. Может быть что-то кушали в этот момент, когда были в гостях у подруги в предыдущий раз. То есть прочувствуйте всеми пяти органами чувств, как это происходит. Может быть, какую-то музыку вы слышали. То есть все триггеры, которые мы вешаем для того, чтобы визуализировать то, что мы хотим, оно у нас все равно остается в подсознании. Вот такой очень простой пример. Если вам вспомнится что-то приятное из своей жизни, наверняка вам не вспомнится какое-то действие голое без всего. Вам вспомнится и музыка, и музыка. И напитки, и вкусы, и запахи, и общее состояние ваше, да, какой-то, может быть, эйфории, или радости большой, или еще чего-то. То есть вы вспомните все целиком. И вспоминаем десятый пункт а, нашего вчерашнего задания, как мы это все между собой соединяем. И вот когда вы все это соедините вместе, весь этот коктейль из запахов, вкусов, а, из музыки, из ощущения красоты, что вы видите вокруг. Вот это и есть создание намерения «я хочу туда», то есть я уже там, мне настолько здесь нравится, что я всеми фибрами души это ощу ощутил, ощутил, понял, то есть я нахожусь на 100% в этом месте». Или там, если вы разговариваете с подругой и вам не хватает общения личного с этой подругой, то вы вспоминаете, как вы это делали, какой чай вы пили, какой запах, какой вкус, с какими печенюшками. То есть вот ту ситуацию моделируем, которая вам важно в нее попасть, и все пять органов чувств подключаем сюда. Вот это и есть создание намерения. Я твердо хочу создать эту ситуацию. Намерение от желания, оно тем и отличается, что желание это чисто материальная какая-то вещь, то есть какой-то предмет, а намерение это состояние. В каком состоянии я хочу находиться? То есть что со мной будет происходить? Тихая радость, там какая-то сильная эмоция, какой-то выплеск энергии. То есть вот все, что вы хотите создать, создается именно намерением. И поэтому у тех, кто просто клеит картинки на визуализацию, иногда ничего не происходит. Тот, кто клеит картинки вот в этом состоянии, в неосознанности, он просто не знает, как его создать, у него что-то происходит. То есть когда мы создаем намерение и подкрепляем визуальным образом, это гораздо быстрее в нашей жизни начинает воплощаться, материализоваться. И как мы говорили уже вчера, что на самом деле не мысли материально, материальная энергия. И если вы эту энергию не можете создавать, если вы эту энергию не можете удержать, то ничего и не произойдет. А, ну, например, давайте вот с Наташиным случаем поработаем. Например, Наташа очень сильно хочет к подруге, но у нее в голове, допустим, да, дай бог, чтобы это было не так, как я поеду к подруге, если у меня там болят ноги или там еще что-то. Вы таким образом намерение это сразу перечеркиваете. Ваша задача создать такое состояние, чувство и ощущение, что вы это точно можете. Ну, знаете, как в детстве, мы же летали, и никто не думал, почему мне снятся такие сны дурацкие, да, ведь человек же не может летать. Но мы, однако, все равно получали огромное удовольствие от того, что мы летали. И нам было все равно, что говорили взрослые, потому что нам это нравилось. Вот и в этом состоянии намерения мы должны отбросить все, что нам мешает. Все мозговые какие-то штурмы, что там у меня не хватит денег, у меня не хватит времени, где я там возьму что-то или что-то, или не хватит ресурсов по здоровью. Всего должно хватить, потому что это всего лишь создание намерения. И когда мы в таком состоянии рисуем уже визуализацию, то она происходит гораздо быстрее. И те, у кого сейчас, допустим, не получилось это создать, но очень хочется натренироваться, или есть какие-то вопросы по первому, первой части вебинара, да, то вы можете записаться ко мне на консультацию, потому что прямо под этим видео у меня есть Google таблица которая сейчас открыта, для консультации на следующую неделю, потому что вы знаете, что ко мне на консультацию сейчас на конец января пишется, но у вас есть такая возможность, и люди, которые приходят ко мне на вебинар, вы можете заполнить таблицу в удобное для себя время и день и прийти ко мне на консультацию бесплатную, для того, чтобы я помогла вам создать а, настоящее ваше желание. Завтра у нас с вами на вебинаре мы будем изучать, что такое ваши истинные потребности и как отличить свое от навязанного. То есть иногда наши желания приходят совсем не для нас. Эти желания навязываются социальной средой, и их очень трудно выполнять, потому что будет такое, как бы сказать, противоборство вашего бессознательного с вашим сознательным. То есть логически мозг хочет вот это, потому что это есть у дяди Васи. А ваше бессознательное этого не хочет, оно хочет чего-то другого. И самый, такой, я бы сказала, основной момент для того, чтобы это желание осуществилось в течение 40 дней, это правильно согласовать прошлое с будущим. И завтра мы с вами будем говорить об очень большой такой теме, как прошлое влияет на будущее и через сколько дней обычно происходит результат при правильном создании желания. Если кому-то было интересно то, о чем мы сегодня говорили, или вы узнали какие-то интересные подробности для того, чтобы создавать желание, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой YouTube, обязательно поставьте колокольчик для того, чтобы получить оповещение, и завтра опять прийти к нам на вебинар, чтобы узнать последние, заключительные два очень важных понятия, как создавать свое истинное желание. Потому что скоро у нас Новый год, ребята. Время идет вперед неумолимо. И нам нужно быть готовыми во всеоружии. Всем приятного вечера. Пока-пока. С вами была Марина Демидова. До завтра.